Ребята на площади восставших Севастополя монтируют железное дерево. Вот сейчас увидите новый способ выращивания и озеленения придумали у нас чудесные художники. Теперь, видимо, железные деревья вообще должны заменить ливанские кедры. И вправду зачем их поливать, ухаживать за ними ж не надо. А довольные севастопольцы будут наслаждаться жаркой летним днем под сенью этого железного страшилища. В общем, в соцсетях уже раздаются матюки, товарищи. Я даже не знаю, как реагировать, но это ноу-хау явно не приживется этот андеграунд Севастополя. В общем, железное дерево, вот сейчас его прям монтируют. Круто. Прямо очень круто. Что я могу еще сказать?